Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Мария, здравствуйте, земляки, родные, близкие, и все наши мурамчане. Ну что ж, расскажите, как давно вы занимаетесь музыкой? Скажем так, что как есть, музыка я занимаюсь с раннего детства. Но занимаясь музыкой с раннего детства, я отложил это все, до более плотно, вот где-то с 2010 года я стал более плотно заниматься музыкой. И Занимался над акустическим проектом, на который впоследствии назвали Струна души. И, но с 2017 года мы создали уже при поддержке музы муромских музыкантов полный состав группы. Собрался, и мы переименовали в период с 2017 по 2018 год и назвали Рок-группу Априори. Но у вас то есть направление рок? У нас электрическое направление, mm -hmm. скажем так. Мы выбираем из написанного мною в акустических болванках, назовем так. А то, что нравится всему составу, что, за что бы они взялись. И выбирая из того, что вот все идет к тому, чтобы на полный альбом ну более 10 песен мы решили сделать. Вот выбрали еще несколько композиций, и так у нас уже 9 песен аранжировано уже, записано в качественном студийном звуке уже четыре композиции, и остальные все в процессе записи, но и еще выбрано отдельное количество песен, которые впоследствии мы аранжируем и продолжим к записи альбома в полной численности, скажем так. А почему именно такое направление выбрали? Оно выбралось само. Мы как-то не задумываемся особо, скажем так, но отдаемся полностью этому делу и делаем то, что нам нравится. Вкладываем, вкладываем туда и средства финансовые, и душевные ценности туда. Вкладываем вот в музыку, в тексты и так далее и тому подобное. Может быть, это как-то связано еще и с кумирами музыкальными? То есть, какие у вас кумиры были и сейчас? Ну, росли мы, я еще рос, скажем так, при советском режиме, в эпоху серпа и молота еще. Ну, по крайней мере, и на тот момент жизни, будь, будучи еще юным подростком, впервые услышал там какие-то группы, которыми я действительно зацепили, тронули музыка, а в основном текстом это есть ряд групп и где-то может быть что-то похожее, сочиняя в домашних условиях на акустике какие-то тексты, а тексты пишу я сам и соответственно на, мне допустимее больше на акустике подобрать какую-то музыкальную гармонию которая мне понравилась, по крайней мере, по душе. И уже состав, не меняя гармонии этой музыки, но добавляя музыкой качество и направление, усиливает только звук, но песню не портит. По крайней мере, мы очень долго бьемся над репетицией, над дорожировкой композиции, пока нас это все не устроит. Все интересы учтены, пройдены какие-то партии, от чего-то приходится отказаться что-то принять и на этом нас вот это удовлетворяет и мы уже начинаем уже выступления отметились уже в Нижегородской, в Московской, в Владимирских областях на байк фестивалях благотворительных фестивалях ну и соответственно морами тоже расскажите нам пожалуйста о чем ваши песни вот немножечко может о составе тоже группы ну о составе группы Сказать несложно. Это Евгений Ладонкин, он взялся за этот проект, между прочим, услышал одну песню говорит, мы сидели у него на кухне, он говорит, Дим, я займусь твоим проектом. Женя, основатель музыка, нашей музыкальной судьи, саундчек в и он же аранжировщик, аранжировщик, наверное, аранжировщик наших песен. Потом второй, третий участник, это... Новый участник — это бас-гитарист Максим Конышев. Ребят, привет. <свят> Отдумаю сегодня за всех. Но временно у нас, скажем так, мы нашими силами, что сможем сделать. Мы этим составом сделаем все. Но для выступления нам нужен еще один четвертый музыкант. Это либо барабанщик, это либо соло-гитарист. Вот так. Ну скоро мы сделаем объявление на эту тему, но пока в узких кругах мы пообщались, информацию ознакомили с нашими друзьями, коллегами и так далее, подобное. они все в курсе, и человек в любом случае информацию дадят, и кто посчитает нужным, кому по душе наша тематика и наше направление, он в любом случае объявится. Несмотря на то, что у вас сейчас открыта вакансия, какие-то репетиции все равно проходят? Конечно, конечно, проходит. Сейчас мы в данный момент подготавливаемся к выступлению, которое будет 28 сентября. Все уже договорено. И поэтому следите за новостями нашей группы в соцсетях и там все увидите все новости, где это будет происходить, во сколько и какие условия и так далее и тому подобное. И добавлю еще, что к заданному Вами вопросу, тематика песен у нас, у меня, по крайней мере, <coughs> в той музыкальной гармонии, что я создаю, она идет... Самое главное, чтобы это было все... Я бьюсь на каждым словом, чтобы это было правдоподобно. Все шло от души, это из каких-то моментов жизни, и все это предуподобно. Вы можете ознакомиться со всеми, пусть пока некачественными акустическими записями, но, по крайней мере, в той гармонии. И отвечу вам вот так. Mm -hmm. <звук> ну а сложно ли для вас ваша профессия? Это для меня хобби, перерастающее что-то другое. Мне не сложно. Это отдушина, поэтому подхожу к этому вопросу, к этому движению только с душой, только с положительной стороны. Ну а многие музыканты мечтают, например, тоже создать свою группу, рок-группу, стать знаменитыми, просто стать артистами. Что бы вы посоветовали таким начинающим ребятам? Совет не комплексовать, заниматься этим делом и общаться с музыкантами. Они действительно добавят, направят, поддержат и словом, и делом, и заниматься тем, что, чем они хотят заниматься. Слушать внутри себя, самого себя, и развивать свое движение. Как-то вот, вот так. Что ж, Дмитрий, вы сегодня пришли к нам с гитарой. Может быть, вы можете что-то нам сыграть и спеть специально да, для нас. Наши да, у нас есть песня Муром, мы ее уже записали, мы уже с ней выступали. Но сейчас, в пользуясь случаем, мы прям с удовольствием для всех нас, для земляков, гостей Мурома. Мы споем эту песню. А мы с удовольствием ее послушаем. Вот. Песня называется Муром. На семи холмах Муромград стоит И течет река Да темна вода А зимой на льду Видно рыбака Город ждет весны Значит прилетят В летний парк скворцы Вот придет весна И сойдут снега Расцветут сады Травы цветы За тебя боролись предки Родовые бились ветви Корень твой пытались выжечь И стереть с лица земли Но ты был, ты есть и будешь Облик свой ты не нарушишь Все такой же древний урам Вечно молодой А в твоих полях Урожай богат а в твоих церквях золотом горят оклады а у икон испокон веков звонки по утрам звон колоколом.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 Вечна молодой. Доброе утро! Утро-то доброе! доброе. Так у нас еще утро не начиналось, я думаю, в нашей передаче. Такого еще не да, было. Да, такого не было. это действительно очень здорово. Несмотря на то, что утренняя передача, вот у меня сейчас была такая теплая, вечерняя почему-то атмосфера с костром, с приятной музыкой, с теплыми да. пледами, да. Спасибо вам большое. С вами было очень приятно Спасибо, пообщаться. Что пригласили. Приходите к нам обязательно еще в гости. Я думаю, что многие, услышав эту песню, захотят посетить ваши концерты. Где вообще можно ваши концерты увидеть, услышать все, вся информация у нас в соцсетях. Ознакомиться с нами, подписывайтесь к нам в на группу и добавляйтесь. И вся информация находится там. Скажу отвечу вам вот так. Все полностью о нас, все в соцсетях есть. Хорошо, Дмитрий, спасибо большое. Всего вам хорошего, отличного дня и новых классных песен. Спасибо большое, что пригласили. Всем здоровья, счастья, мира, душевного благосостояния и, конечно же, всем мира и благополучия.